Как заставить себя бегать? Приветствую вас, друзья, на связи Серняк Александр, и в этом видео поговорим с вами о том, как же заставить себя бегать. Прежде чем я перейду к теме, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, смотрите видео до конца, и если будут вопросы, задавайте их в комментариях. Итак, поехали. Как же заставить себя бегать? Этот вопрос я слышу достаточно часто, и он меня удивляет и в то же время умиляет. Почему? Как мне кажется, если надо заставлять себя бегать, то не надо заставлять себя бегать. То есть, если вы не хотите, вам это не нужно, не нужно этого делать. Просто есть так, бытует такое мнение, что вот здоровый образ жизни, бегать – это полезно. Я, я тоже я придерживаюсь этого мнения, я считаю, что это правильно. Но я не считаю, что нужно заставлять себя делать. Здесь есть, тут вступает в силу вступает в силу сила привычки, то что можно так сказать, тут начинает работать уже наша психология. Потому что бег и здоровый образ жизни это привычка. Кстати, видео, отдельное видео о здоровом образе жизни можете найти на него ссылку в описании под ссылку в описании. Бег это привычка физическая активность, которая в принципе большинству людей современным, она не свойственна. Потому что у нас нет необходимости там, бегать за мамонтом, убегать от тигра. Поэтому мы можем себе спокойно передвигаться, позволить себе более такой размеренный образ жизни. И как бы заставлять себя бегать, в принципе, можно и не заставлять себя бегать. Зачем? Незачем? По большому счету. Если у вас возникают мысли о том, что хорошо бы бегать, вы знаете о том, что бегать полезно, но вам это дается крайне тяжело, подумайте, может вам имеет смысл заменить бег на другой вид активности, может вам будет просто полезнее пойти на какой-то командный вид спорта где-то, в принципе, там футбол, например, волейбол или баскетбол, где вы, в принципе, будете бегать, да? то есть не обязательно себя насиловать, там, измождать беговыми тренировками, только для того, чтобы, вот, там, вести здоровый образ жизни, если вы хотите сбросить лишний вес, то есть бег может быть далеко не самым лучшим инструментом, потому что это лучше делать комплексом определенных, как бы, комплексным подходом, это и питание, и тренировка, причем бег может быть частью этого комплексного подхода, но далеко не основной, таким образом. Если вы все-таки собираетесь бегать, вам чутко нужно знать, для чего вы это хотите делать. Если вам это просто нравится, отлично. Если у вас есть какие-то другие цели, тоже отлично. Если вы знаете, для чего вам это нужно, то тут не нужно себя заставлять. Тут, конечно, стоит отделить и понимать разницу между «хочу» и «хочется». Если вы хотите, хотите красивое, стройное, потянутое тело, вот, но вам не хочется вставать утром, то да, здесь, скорее всего, имеет смысл приложить определенные усилия и все-таки поднять себя с кровати, сделать зарядку и побежать. А, еще, кстати, очень интересное наблюдение. Если вы думаете, что вам с утра нужно вскочить с кровати, еще не, про... не открыв глаза, выбегать из квартиры и бежать, нет, этого делать не надо. Для того, чтобы вам комфортно было бегать с утра, если вы это будете делать с утра, вам нужно подняться, выпить стакан воды, какое-то время походить, чтобы у вас от момента пробуждения до начала физической активности прошло хотя бы полчаса, для того, чтобы организм как бы пришел к себя Понятное дело, что если вы вскочили и побежали, то для организма это стресс, и никому не хочется так делать. Для того, чтобы вам комфортно было утром просыпаться и бежать, вы просыпаетесь, приходите в себя, как бы взбодрились, и только после этого сделали разминочку и побежали. В таком режиме работать, бегать а, намного спокойнее, проще и приятнее. И может даже заставлять себя не приходится. Смотрите. Все же, если вы приняли решение бегать, или вы тренируетесь, готовитесь к какому-то старту, вам крайне тяжело даются вот эти вот тренировки, постоянно чего-то хочется их избежать. Вам здесь нужно выработать некий, то, что называется, ритуал или алгоритм действий. К примеру, как это было у меня, когда мне бег только входил в привычку, мне тоже было сложно. А что я делал? Я вот знал, что, например, я утром просыпаюсь, выбиваю стакан воды, иду в ванную, там, в, туалет, в туалет в ванную, чищу зубы, а после этого захожу на кухню, там, к примеру, открываю ноутбук и там пять минут могу что-то вот посмотреть в ноутбуке или просто выхожу на балкон, смотрю в окно. И я точно знал, что то есть у меня есть определенные шаги. То есть мне надо подняться с кровати, то есть попить, э, попить воды, зайти в туалет. И я знал, что для того, чтобы мне, вот когда я начинаю сразу думать о том, что мне нужно бежать, мне становится плохо. И, соответственно, мне не нужно думать о том сразу, что я буду бежать. Мне достаточно как бы себя настроить просто на следующий шаг – встать. Для того, чтобы встать, что мне нужно скинуть себя одеяло. Все, я понял, что я скинул в себя одеяло, я запускаю вот этот процесс, вот эту цепочку, которая, если вы ее будете проделывать много раз, она выходит у вас в привычку. Это как вот запуск программы, скинул с себя одеяло, все, программа запустилась. Вы поднимаетесь, пьете водичку, идете в туалет, потом заходите на кухню, и раз, раз, раз, то есть вам, когда вот вы лежите, и вам хорошо, и тепло, и уютно, и вы начинаете представлять, что вам сейчас... Нужно бежать, особенно если на улице плохая погода. Это вот Для мозга это очень такой сильный и большой скачок. Не надо так делать. Представляете себе, просто как-то замотивируйте себя на ближайшем малюсенький шажочек. Там скиньте себя, одеяло, поднимитесь с кровати. По большому счету, если вы будете себя плохо чувствовать, или вы не выспались, или будете хотеть спать, вы всегда сможете вернуться назад. Но если у вас цепочка уже запустится, как бы организм на автомате, он устроен так, что он, шу, как бы он сделает все самостоятельно за вас. Главное выработать эту привычку. Вот на это стоит потратить определенные усилия. Если вы хотите начать бегать, но у вас не получается и вам приходится себя заставлять, вы можете почитать определенную психологическую литературу, которая связана с тем, как формируются наши привычки. Там вот вы можете найти для себя определенное количество информации и материалов, которые помогут вам разобраться, как работает ваш мозг, чтобы вот там как бы, все это настроить, для того, чтобы вам комфортно было находить способ себя мотивировать. Я знаю, как у меня это происходит, поэтому мне просто себя замотивировать на какой либо вид деятельности. И единственный ключевой момент, который я здесь для себя отмечаю: я должен понимать, для чего мне это нужно. Если я понимаю, для чего мне это нужно, как бы препятствий для меня больше не существует. Я просто знаю, как работает механизм у меня в голове. И что мне для этого нужно делать. По большому счету, все, друзья. И вот вопрос, как заставить себя бегать, не нужно заставлять себя бегать. Просто разберитесь, как бы с механизмом мотивации. Это может быть непросто и не быстро, но если вы этим займетесь, в принципе, все дела, которые вы будете заниматься, будут даваться вам намного легче. И бег вам в этом сильно поможет. По большому счету, на этом все. Если видео было полезным, ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Пока!